Следующая концепция – это Ray Dalio, цикличность экономики. Соответственно, здесь буквально пару слов. Запишите, пожалуйста, себе сейчас, что я очень и очень рекомендую вам посмотреть на YouTube ролик, как устроена экономическая машина. Можете себе просто сейчас телефон записать как устроена экономическая машина за 30 минут, рейдалю. На русский язык ролик переведен. Вы вообще, в принципе, будете понимать, как функционирует экономика. А что мне хочется здесь донести? Что в условиях, когда... То есть до 14 века экономика развивалась постепенно вверх. Что такое развитие экономики? Это рост производительности труда. Что такое рост производительности труда? Это когда за единицу времени производится большее количество потребительской ценности. Понятно, да? За единицу времени производится большее количество потребительской ценности. То есть, если сапожник за три часа, но ну, я условно говорю, за три часа делал одну пару обуви или один, один сапог, то когда стало разделение труда, за один час стало производиться пара сапог. Когда был произ... придуман конвейер, то за один час стало производиться 5 пар сапог. И поэтому получается, что если вы это понимаете и осознаете, производительность труда все равно растет. Все равно у нас роботизирование, ну то есть роботы приходят, да, вкалывают роботы, а не человек. У нас в любом случае производительность труда растет, потому что улучшаются средства производства. На этом фоне, соответственно, больше создается потребительская ценность. Поэтому экономика все равно всегда будет расти. Она будет расти. Другой вопрос, что в экономике основанной на кредите, когда появился кредит, рост экономики, он сменился из такого постепенного плавного роста в, приобрел фазу такой вот волны синусоиды. То есть, соответственно, в текущей экономике, основанной на кредите, существует две фазы – фаза роста и фаза падения. Фаза роста, когда она отрывается от роста производительности труда в те периоды, когда деньги дешевые и стоимость денег со временем снижается. И наоборот экономика падает, когда со временем стоимость денег растет, и деньги становятся дорогими. Но из-за того, что в принципе сама производительность в долгосроке все равно растет, то в этом случае мы получаем, что экономика бывает растущей. Так вот, что здесь важно понимать? Что у нас существуют фазы роста и фазы падения, и вот так вот представляет Рейд Далио современную экономику мировую. Да? То есть есть такой долгосрочный тренд роста и падения, и краткосрочный цикл, кредитный цикл. Он называет это кредитным циклом. Вся фаза от роста до восстановления, ну вот вся синусоида – это один кредитный цикл. При этом получается краткосрочный кредитный цикл 5-10 лет, долгосрочный кредитный цикл составляет 75 сто лет. То есть вот последние 70 лет мировая экономика растет в эпоху постоянно дешевеющих денег. То есть если там в 80-х годах ставка Центрального банка Америки была 20 процентов а сейчас 0.01, то мы можем заходить в фазу такого долгосрочного периода постоянно растущих процентных ставок. И это тоже нормально. И поэтому, если мы понимаем, что мы живем, функционируем, покупаем коммерческих коров, которые живут в экономике, основанной на кредите, мы понимаем, что у нас всегда будут спады. И мы понимаем, что эти спады всегда будут заканчиваться ростом. Потому что в любом случае производительность труда растет. Поэтому какие бы спады ни были, какие бы коррекции ни происходили, мы понимаем, что в любом случае они восстановятся на более высоком уровне, на более высоком уровне цен. Другой вопрос, что когда это произойдет, то есть... В чем уникальность текущей ситуации? За что я ее обожаю, друзья? Сказать вам? Я текущую ситуацию обожаю из-за одной простой штуки. Вот это вот мы сейчас находимся где-то вот здесь. То есть у нас накладывается фаза краткосрочного кредитного цикла, коррекции и долгосрочного кредитного цикла. И вот это вот падение, оно может занять до 10 лет. Ну, То есть падение может там в течение трех лет произойти, а вот фаза восстановления, выходить из нее, можем 5-7 лет. Почему меня это воодушевляет и вдохновляет? Потому что я понимаю, что сейчас я в самом расцвете сил. Сейчас мне 38 лет. То есть следующая такая история, уникальность текущей ситуации заключается в том, что классные активы могут очень серьезно упасть в цене. Следующая такая история повторится в лучшем случае через 75 лет. Если я до этого доживу, мне тогда будет лет 115, сто 120. Моим детям, которым сейчас 8, 6 и 3 года, соответственно будет там от 80 до 85, то есть даже мои дети, уже не смогут взять те возможности, которые у меня сейчас впереди, которые у вас сейчас впереди. Надеюсь, моим внукам в это время возрасте будет, ну, в это время возраст будет там, 50 лет, 45, столько, сколько мне сейчас. То есть возможности, которые сейчас мы понимаем, что есть, существует цикличная экономика, что сейчас есть уникальные возможности, уникальные ситуации. Если вы это понимаете, если вы это осознаете, если вы начинаете в этом направлении прокачиваться, если вы берете эту информацию и применяете эти возможности, еще раз, задумайтесь только об этом. Да, это вопрос богатства семьи. Даже ваши внуки, возможно, не смогут этого реализовать. Или если смогут, то только они, не ваши дети. И это тоже меня не может ни вдохновлять, не воодушевлять, что мы живем в такую эпоху, крутую классную эпоху, когда можно действительно там стать не то что долларовым миллионером. Мы не знаем, что себя будут доллары представлять через 20-30 лет. Но стать капиталистами, собственниками очень крутых компаний по очень низкой привлекательной цене – это все в наших руках.